Итак, немного расскажу о компании. Компания наша называется Здравсервис. Это целая группа компаний. Основана она была в, 90, в 1996 году, то есть мы уже более 20 лет, на фармрынке и Изначально это было оптовое направление, то есть мы выступали в роли поставщика для других аптечных сетей и лечебно-профилактических учреждений, и затем мы двинулись в розничное направление, и у нас сейчас два бренда, это «Твой доктор» и «Здесь аптека», то есть сеть аптек у нас. Компания быстро росла и развивалась. На сегодня это более 4000 сотрудников, то есть это офисные сотрудники, сотрудники аптек, сотрудники складов. Сейчас у нас, вот, буквально в пятницу, у нас уже стало 800 аптек. Два логистических центра, которые находятся в Туле и Краснодаре, 15 регионов у нас. В целом центральные офисы и склады, также это Тула, региональный у нас офис и склад, город Краснодар. Есть у нас собственные торговые марки, которые были разработаны, это ну, БАДы, собственно, витамины, и они у нас регулярно, то есть следим за качеством, они регулярно у нас получают всякие награды и признание профессиональных сообществ, собственно, и клиентов. В течение последних 10 лет Суперджоп присваивает нам звание «Привлекательный работодатель». То есть, но, как ни странно, аптеки знают практически все, но ну, в регионах присутствия, но саму компанию то есть, не так широко, возможно, известно. Сейчас у нас идет активное, в последнее время у нас активное слияние, можно так сказать, покупка аптечных сетей. И у нас была как бы один раз такая покупка большая, это Москва и Московская область, это сеть аптек ВИГЖИ. Мы как-то тоже не были подготовлены к этому, то есть где-то на уровне высшего руководства это было принято решение, мы узнали об этом в последнюю очередь. И в процессе коммуникации с сотрудниками то есть мы выяснили, что нам нужно что-то структурировать, Подбирать. Потом была еще одна сетка, еще одна, то есть разных размеров, разных масштабах, Это были там где-то 5-6 аптек, где-то это было 40 аптек и так далее. И мы пришли к выводу, потому что это шло как-то несистемно, что нам необходимо все-таки выработать какой-то стандарт процесса адаптации сотрудников приобретаемых аптечных сетей, то есть оптимизировать его. Внутри компании мы это позиционируем от того, что будет более быстрое достижение рабочих показателей. Текущее сейчас у нас где-то полгода требуется сотрудникам для того, чтобы войти в ритм как бы, работы компании. Сокра... Сокращение текучести кадров, то есть из тех аптек, которых мы покупаем, сотрудники, ну, идет отток очень хороший до 60% в первые три месяца, но это будет как бы снижение сдержек по опоиске. Нового персонала для аптек, то есть с учетом того, что это ну, достаточно такие специфичные сотрудники, они у них должно быть образование то есть, и так далее сейчас сталкиваемся, с чем у нас ключевые проблемы идут изначально у сотрудников сети, которые мы покупаем, складывается негативное отношение к компании, то есть они толком не знают у них свои страхи, у них свои волнения, переживания, они друг другу там что-то рассказывают какими-то слухами делятся то есть изначально негатив естественно отсутствие доверия к новому руководству, по принципу новый метла по новому метет, нас всех уволят мало идут как бы на контакты сталкиваясь с тем то, что есть другие стандарты качества обслуживания формат обучения либо отличается либо отсутствует совсем не согласны с тем то, что <coughs> необходимо делать приоритет в продажах на наш собственный торговый марки, ну и так далее и пассивная вторичная адаптация, то есть сотрудники которые уже имеют профессиональный опыт образование и так далее, у них отсутствует интерес а, к работе, то есть они вроде как все знают, все умеют специалисты, но а, работать по-другому, они в принципе, ну ладно, будут работать, но все равно будут делать по-своему. Задачи, какие у нас выявляются, то, что изначально нам нужно изменить, в принципе, отношение новых сотрудников в компании, то есть показать им, что это стабильно, что это будет всегда помощь и поддержкой им, что даст им там, уверенность в завтрашнем дне и будет, безусловно, справедливая оценка труда, то есть это, ну, Обмен того, сколько я вкладываю, сколько ты за это получаешь. То есть если все будет круто и здорово, то, собственно, не останешься незамеченным, тебя оценят. Нам необходимо оказать помощь в достижении взаимопонимания с руководством. То есть как только вот этот лед тронется, соответственно, это будет мотивацией на повышение качества работы выполняемой. Более быстро будут достигаться результаты и сотруднику будет проще. Сформировать ощущение психологического комфорта, безопасности, то есть необходимость сотрудников вовлекать в активности, во взаимодействие в коллективе, публично хвалить их, отмечать, чтобы они понимали, что они никакие не брошенные на произвол, что мы их берем в большую семью и всегда всем рады. Ну и, соответственно, вторичная активная адаптация, то есть показать преимущество того, что, какие перспективы чем быстрее ты этот рабочий процесс и, в принципе, вольешься, тем, тем лучше будет для тебя, будем так говорить. Целевая аудитория, с которой мы работаем, это средний менеджмент, менеджмент нашей компании, сотрудников новых аптек, они иногда бывают, иногда нет, ну и, соответственно, основное – это рядовые сотрудники новых аптек. Не знаю, по времени укладывается или нет, но основной приоритет по сотрудникам Новых аптек, я просто коротенько пробегу, это у нас преимущественно женщины, они в основной своей массе семейные выявляется у них потребность в обучении, но ну, они всегда обучаются, чему-то учатся, семья, стабильная, заработная плата, сами по себе тревожные на момент слияния, и у них, собственно, отсутствует увлеченность в жизни нашей компании, ну, что естественно. По среднему менеджменту, ну, в принципе, аналогично, его меньше, там буквально до 10 человек, если большая какая-то сетка. Ну, и наши сотрудники у них средняя высоко жизнь наша компания но сейчас это приходит к тому что это какой-то процесс купили все дальше как-нибудь разберемся значит что мы будем решать для нашего менеджмента мы закрываем сохранение специалистов следовательно снижаем удержки по поиску новых сотрудников для того чтобы штат пополнять. если сотрудник быстро адаптируется входит в рабочий темп и в коллектив собственно быстро достижение показателей но ну, в основном это продажа понятное дело для сотрудников новых те, что мы закрываем, мы снижаем их уровень стресса, меняем их восприятие компании, помогаем им Быстрее входить в коллектив, в трудовые какие-то процессы, то есть обозначиваем им понимание своей роли в коллективе, в компании и мотивируем на необходимые действия компании. То есть если мы считаем, что сотрудник там не хочет работать и вообще весь такой негативный, то нам смысла в принципе и нет его держать. Вот. Если мы видим, что сотрудник хороший, хочет как бы работать, естественно, у нас мотивация на его удержание. А, по каналам коммуникации раскидала плюсиками по табличке. То есть изначально личные встречи выезд на места а, захватываем топ-менеджеров, менеджеров среднего звена, а, руководителей, специалистов, рядовых сотрудников а, регулярно. А, проводится там раз в месяц хотя бы встречи, онлайн-встречи тоже задействуем. А по корпоративному порталу <coughs> в основном там будут присутствовать линейные руководители сотрудники специалисты рядовые сотрудники, но корпоративная рабочая рассылка, понятно, а топ-менеджеров уже можно туда не включать, потому что они как бы уже не, не, не столь важны, их присутствие и спамить их не хочется. А корпоративное обучение, тренинг-менеджер, то есть знакомство с компанией, продуктовое обучение. Это опять же не руководители, сотрудники-специалисты, рядовые а, мессенджеры. И раздатка у нас будет идти только на рядовых сотрудников, но на новых, которые, потому что всем остальным, это в принципе не так уж и нужно и интересно. А, по мероприятиям, по реализациям. Все-таки настаиваю на том, чтобы у нас была собрана фокус-группа, и, надеюсь, я это доведу и организую, потому что при слиянии с каждой сети нам необходимо выявлять, в чем мы похожи, в чем мы там глобально различаемся, чтобы было понимание, с какого бока заходить, то есть что у нас, какие корпоративные ценности в этой сетке, есть ли они вообще там, какова у них там кадровая политика, качество обслуживания, что, чего они боятся, но это уже как бы выявлено, самое страшное, там, оставит ли меня вообще на рабочем месте, сколько мне будут платить. Распланировать сроки адаптации четкие сделать, потому что сейчас это идет как немного скомканно в разные стороны. Сначала так заходим, сначала давайте на портал, нет, сначала давайте с руководством. То есть пошагово распланировать, как мы людей вообще будем это все вводить, назначить ответственных за это, сформировать группу наставников. То есть у нас будет сформировано несколько... Я думаю, даже несколько групп по регионам из опытных сотрудников, которые будут кураторами, которые будут помогать и поддерживать вот на этот период адаптации. Все-таки мы нацелены, ну, в идеале хотелось бы мне это на три месяца, чтобы это все проходило. Надо будет визуализировать -таки дорожную карту процесса адаптации, сделать ее открытой для сотрудников и новых аптек, чтобы они видели, какие этапы им предстоят, через что они будут проходить и так далее. Ну и, соответственно, обеспечить коммуникацию, информационную поддержку, ну, так называемую горячую линию, чтобы сотрудники в любой момент могли обратиться. По команде проекта это HR-директор, территориально-региональные директора. Выявляю трех сотрудников, которые будут вот как раз участвовать при этих личных встречах. Отдел обучения и развития персонала. Это шесть тренинг-менеджеров, которые как раз будут <свечать> вещать о компании, знакомить с компанией уже потом. То есть это курс Welcome и дальше уже там продуктовое обучение, стандарт качества, обслуживания и так далее. Кураторы, это 5-15 сотрудников, ну, я так думаю, этого достаточно, это в зависимости от численности сотрудников новых аптек. IT-отдел, надо брать в закреп как минимум два сотрудника на период интеграции, для того, чтобы они могли оперативно включаться для решения таких. Технических проблем, потому что часто это переход на новое программное обеспечение. Некоторые там вообще даже с почты не работали, и поэтому им нужна как бы оперативная помощь специалистов, которые смогут им помогать и разъяснять. Сектор техподдержки, обучения и коммуникации два сотрудника. То есть это некая горячая линия, опять же, которая будет отвечать по типичным вопросам, ситуациям, потому что есть уже определенные навыки и знания у сотрудников, то есть они могут удаленно подключаться к аптекам, что-то там показывать, когда объясняют по телефону. Также они собирают какие-то там пожелания, нетипичные вопросы или ситуации и передают в «Хвате Но это именно по технике. Но и сектор внутренних коммуникаций, я еще одна моя коллега, с нас, разумеется, оперативное информирование о всех этапах интеграции, организации вовлеченности новых сотрудников и обратная связь на каждом этапе. То есть, это организация онлайн-встреч, там согласование рассылок и так далее. По оценкам, значит, стремиться будем достижении рабочих показателей за 90 дней, 3 месяца. У нас это будет отчет по продажам 1С, сокращение только новых сотрудников в первые три месяца до 10-15%. Это у нас программа 1 с Зуб. за период там можно брать, отслеживать. Активность новых сотрудников на корп-портале до 85%. Хотелось бы оценка это метрики площадки. Проходной балл тестирования, потому что по пройденным материалам у нас всегда как закреп идет тест. То есть это отметка более 80%. Опять же, метриками, площадками, пульс опроса вовлеченности. Я думаю, то, что по динамике 40, 65 и выше это было бы здорово. И по удовлетворенности процессам адаптации. То есть тоже один раз в месяц от 40 там, до 85 было бы вообще в идеале.